Здравствуйте! С вами Руслан Нагорнюк из Школы Боя -овы. В этом уроке мы откроем тему Контроль центра тяжести. Это вторая часть этой темы. Здесь более подходящее, может быть, будет название это работа на дистанции, но с учетом контроля центра тяжести нашего противника. Почему контроль центра тяжести? работе с дистанцией. Потому что в зависимости от того, насколько я вижу центр тяжести своего противника, насколько он переносит вес с левой ноги, на правую, с передней, на заднюю, от этого отталкиваясь, я могу предвидеть его движение, его атаку. Итак, первое упражнение ⁇ работа ногами. Задача моего противника ⁇ атаковать ногами. Мы двигаемся как в бою, и он может быть в любую часть ноги, корпус, голова. Главное, что? Мне увидеть его движение корпуса Если он начинает двигаться, да, а я стою на месте, у нас как бы сокращается дистанция Еще раз. Начинает, я сократился, потом выше. Как бы провал, выход. Моя, моя задача важна, чтобы когда он начинает двигаться, я одновременно с ним выхожу. Вот это самое важное. Он атакует меня ногой раз, потом я двигаюсь тоже. Я атакую его по очереди. Раз он меня, раз я его. Причем э, атаки можно начинать с того, что я могу пробовать раздёргать и провоцировать его и уже потом атаковать. Атакуем быстро, точно, но ну, не сильно. По ходу можно увеличивать силу. Начинаем. Второе упражнение ⁇ это атака руками тоже. По очереди. Раз я такой противника, он делает защиту дистанции или выходом или смещением. Раз полный я такой. По очереди. Режим боя. Договариваемся. Я начинаю любую часть тела, любую удар. Можно раз все-таки до... Я могу атаковать или рукой, или ногой, в любую часть тела, любой удар. Задача моего противника, партнера в данном случае, это не важно, как я атакую, не реагировать на руку или ногу, реагировать на вот эту дистанцию, которая между нами, и своевременно отойти, чувствовать перенос веса тела. работа ногами но уже обоюдная так то есть я могу атаковать в любое время и мой противник тоже может атаковать в любое время любой удар в любую части здесь уже надо чувствовать когда здесь очень важно прочувствовать момент готовности максимальной и неготовности готовности противника вот это как раз внутренняя такая уже работа наблюдается за противником когда он хочет сконцентрирован на атаку ну, лучше подождите или бывает такое, что он сконцентрирован, готовится, готовится. Вот этот момент увидеть атаку очень важно. Или наоборот, он готов, готов, и потом раз где-то там, там отходит, где-то меняет ногу. Вот этот момент вы должны быть на нужной дистанции, чтобы атаковать. Очень часто бывает, делает атаку, и после атаки уже как бы расслабляется. И здесь как раз его тоже нужно атаковать. Изучайте момент готовности и неготовности вашего противника, кроме его центра тяжести. Обоюдно работаем ногами. На один удар. Поехали. Точно так же, как и на ногах, главная задача это увидеть готовность противника на атаку или не готовность атаковать. И в это время его атаковать. Это раз, и второй, ну, естественно, ловить момент его а, движения тела. Следующее упражнение, соответственно, это свободная атака, или я, или мой противник, в любое время без очереди можно атаковать или рукой, или ногой. Здесь еще очень важно заметить, что когда он меня атакует, я вижу его атаку, я расхожу, я в этот момент сразу же могу и в него атаковать сделать такой выход-сход. Атака на один удар. И заключительное упражнение для отработки этого принципа это уже а, свободная работа. То есть я могу делать не один удар, а уже там, двойка, тройка, ну как обычный бой и мой противник. То есть свободный технический бой, но использовать вот этот момент видение дистанции момента его атаки и момент очень важно готовность когда он хочет атаковать когда он не готов атаковать вот, вот между нашими а сейчас корпусом его и моим есть определенная дистанция если он начинает атаковать да, вот. и потом я ухожу вот это как бы идет атака я а выход как бы проваливается, или я атакую, раз и проводится. вот это я сейчас атакую, я раз, вот как весь провал, но если он атакует меня, да, я одновременно с ним выхожу, это вот правильно, то есть вот этот, допускать этот провал, это есть главная ошибка, ну, соответственно, мы над этим максимально долго и работаем, чтобы не допустить этого провала. Вторая ошибка, это когда, например, меня атакуют, вот сейчас мой партнер меня атакует, я выхожу максимально далеко, стою максимально далеко. Но когда я хочу атаковать уже, я потом стараюсь подойти близко. То есть старайтесь стоять на той дистанции изначально, которая непосредственно есть у вас в бою. Он атакует меня, атакует, да? я вышел, моя атака. Да? И постоянно он отходит да? я постоянно держусь с ним на той нужной дистанции. Вот это очень важно, быть постоянно, весь раунд, который вы отрабатываете на боевой вашей дистанции, независимо вы атакуете или вас атакуете. При отработке этой техники у вас максимально прокачивается ваша концентрация в бою. Взрывная атака, взрывная защита для выхода, для удержания дистанции. Вы учитесь обращать внимание не просто там на какие-то удары там руками или ногами, вы учитесь видеть Внутреннее психологическое состояние вашего противника. Это довольно-таки сложная работа, но очень интересная. Поэтому пробуйте ее, практикуйтесь медленно. И потихонечку вы обречены на успех, если будете работать. Если будут какие-то у вас вопросы, предложения или замечания, пишите в комментариях, я с удовольствием прочитаю отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. При желании скачивайте приложение. Для наших для ваших тренировок и всего вам хорошего до встречи на новых уроках